Добрый день, уважаемые коллеги. Савадика Пукао Ром Самана. Hello, everybody of the dear participants. Благодарю уважаемого варсуанга и всю его команду, университет, за приглашение на такой интересный, уникальный форум. Thank you, Atanvili, Suuang, and everybody for Хочу передать наилучшие пожелания форуму от своего руководителя, босса, директора Института информационных технологий Исаева Дмитрия и заведующей кафедрой Марины Львовны Субачевой. The head of the Institute of Physics and Technology and Informational System of the Moscow Pedagogical State University, and also of the PhD Marina Subacieva, and also all of my colleagues and all of the all of the uh, pedagogical community of, Russia. You of, of, of Russia. Today I would like to present my personal point of view. Towards the development of digital education in Russia. То, о чем я вам буду рассказывать, это то, чем я живу, то, чем я занимаюсь. I, is, uh, day, Сегодня очевидно, что для того, чтобы учиться, не нужно ехать ни в какую другую страну. Можно дома, сидя на диване, попивая чай и кофе, учиться у любого интересного ученого мира. Если говорить о цифровом обучении, если говорить о цифровизации, то существует три важных направления, о которых мы с вами думаем, которыми мы с вами живем. Это цифровая экономика, это цифровое обучение, это цифровая образовательная среда. Talking about the digital education nowadays, there, there are three points, which are the main points, which are the digital economy, the digital economy, the Digital education and also education environment, and also the educational environment. Digital. И мы говорим о многом. Мы говорим об информатизации, цифровизации, компьютеризации, Но что это? Каждый понимает по-своему. The digitalization, the computerization, and and so on is uh, is an important thing nowadays, but every person understands it differently. So this time we will figure it out. What is it for Russian scholars? The education in Russia is based on multiple level principles, since kindergarten, school, and then then in university and postgraduate studies. And on each of those levels it's very important to learn everybody who is eager to study. Uh, me personally is always concerned about the teacher himself. Что определяет образование сегодня? That, uh, that Первое – это трансформация учебного процесса. The, the of the, of это возможность дать каждому равные возможности для обучения. Which is giving the same opportunities for everybody for equal говорил о будущем. learning, getting equal education. Yesterday I liked it very much, the, the presentation of the Korean professor when he was talking about the future education. Это второе важное направление, прогнозирование, что будет с образованием в будущем, как нам жить. И поэтому много рисков в этом образовании, много рисков в нашей профессиональной работе. So и для того, чтобы жить в этом новом мире, мы должны готовить учительские кадры. World, new, new, new, uh, Сегодня в России очень много говорят о цифровой безопасности. Nowadays, и в образовании это основа для организации цифрового обучения. And in the, in the field of education, the digital security is the basis of the of digital Для тех, кого мы учим, цифровой мир – это их образ жизни. For those who we, those who we learn, the digital education is a kind of и каждый преподаватель думает, что теперь тот, кто у него учится, все в этом мире знает. Like И это определенный страх для учителя. Kind of for, for well. Но на самом деле это иллюзия. Студента надо учить учиться в этом новом мире. Но преподаватель работает с самыми разными студентами. Есть те, кто любит книжки читать, есть те, кто любит в телефоне играть, есть те, кто вообще никого не слушает play with the mobile, students who prefer books, or students who perform or not study at all. Nowadays, we are discussing the problems of MOOC, the massive open educational courses. Yesterday, we've been talking about ELMS as well. И это абсолютно новый опыт для преподавателя. Для того, чтобы качественно учить, каждый преподаватель должен изменить свое мышление. Give, he, he well. И понять, как жить в том мире. Вчера была очень интересная фраза на презентации блэкбординд. Yesterday there was a very interesting sentence in the presentation of the blackboard. Вся аудитория сидела в телефонах. И спикер говорит. Это замечательно. Никто из вас не играл. Но как проверить, кто играл, а кто нет? И это новая проблема. This is a kind of new issue Сегодня школа везде. Школы везде как открытый мир. Nowadays, are, are to an open world every country, И ученик, который приходит в аудиторию, приходит в школу, может сказать, я уезжаю из России в Таиланд с родителями, но хочу учиться в вашей школе в Москве. And nowadays, и школа должна обеспечить этот процесс. Это вызов для школы. Kind of, uh, well. И если школа не может этого сделать, то ученик ищет другую школу. If the school is not able to provide education online, the student is gonna search for a new place. Это серьезное развитие, это серьезное направление в развитии онлайн-обучения. This is a new serious direction of the online, uh, online education development. И здесь мне очень симпатичен подход кибер I like the concept of University in this case. Муки для школьников, для студентов, для полноценной жизни. Есть еще одна важная проблема, которая имеет свое развитие и в России, и в мировом образовательном пространстве адаптивное обучение, когда в классе разные дети с разными способностями, обучает их один учитель, which means there is one tutor in the classroom and like 30 pupils, pupils who have different abilities and different wishes, which a tutor has to deal with. Мы говорим о мотивации, но важно понимать, что если ученик не понимает, чему его учат, не понимает, как его учат, вся мотивация будет равна нулю. But in case the pupil does not understand what he has been teaching, the motivation will be equal to zero. So it's very important to teach every pupil personally according to his own abilities. A little bit higher than he can do. Just a little bit. И адаптивное обучение ⁇ это тоже современный вызов для образования. And this is a, an issue, a very issue Следующий вопрос ⁇ а чему учить? Мы привыкли учить всему, вдруг пригодится. Мы uh, uh, а время другое. Нужно учить навыкам, которые называют гибкими. But nowadays the time is different, the period is, different. And the time is flexible nowadays. Учить учиться, учить искать информацию, учить критически относиться к содержанию. И здесь новая проблема. Нужно этому научить учителя. And there is a new И нужно научить того учителя, который учит учителя. Well we well. это большая проблема. This is a big, big issue, для развития цифрового образования в России сегодня создано много разных инструментов. Например, есть Московская электронная школа. Such as Moscow e -E school. Учителя разных школ создают проекты, уроков, кейсы для уроков. и Are constructing their online programs in the different fields. для традиционных уроков for the traditional, for the traditional, uh, lessons. эти кейсы проходят экспертизу Those cases must pass expertise first. они включают один лист информации которую будет сообщать учитель Which includes one page of the information. For the один лист, который будет проецирован на экран, one, one screen, и один лист, который будет в тетради ученика. Pupil, После экспертизы все курсы помещаются в банк данных Московской электронной школы. All the is, is, is based in the base. И любой учитель Москвы, а сегодня и России, nowadays, all, kind of Russia, может использовать любые части кейса на своем уроке. Can use any type of case in his Сегодня подписано соглашение об использовании ресурсов Московской электронной школы не только на территории России. Сегодня well. есть соглашение, чтобы использовать не только России, но и интересный программный продукт, называется СНЕЙЛ. Есть интересный продукт, называется Snail. There is a very это ресурсы для организации дистанционных олимпиад, которые формируют учебные действия школьников. Of the, of the И результаты обучения, результаты побед на этих олимпиадах засчитываются в школах. Uh, marks list of the pupil as well, which, which uh, allows pupil to get higher score in the school as well. There are different program, program products for developing the lessons, which may be used both by the teachers and the professors at the universities. Одна из интересных программ называется, это российская разработка, называется iSpring. One of the most interesting is the ISPRING. Здесь можно создавать уроки, писать лекции, проводить контроль, прокторинг, проводить тестирование, все, что для души угодно. Я не могу не сказать о Национальной платформе открытого образования. I the of open as well. Эта платформа была создана в 2015 году для разработки, для размещения массовых открытых онлайн-курсов. И сначала объединились восемь вузов на этой платформе и стали создавать по стандарту массовые открытые онлайн-курсы для вузов. Что важно? Первое, все курсы, которые находятся на этой платформе, созданы в рамках федерального стандарта. Но что уникально, любой школьник может пройти курсы, и потом курс, созданный в университете, может быть, при обучении в университете ему засчитан. The unique thing is, whether the school pupil passed a course in this system, the course he passed successfully might be, might be transferred to the university towards. Это очень интересный опыт, но об этом мы будем говорить сегодня после обеда. This is a very interesting and unique experience, Which we will talk later after the lunch. Есть очень важное направление, которое сегодня начинает интенсивно развиваться в образовании в связи с цифровизацией. Nowadays, the, Это риски в образовании. Как все новое? Цифровое образование, оно тоже влечет за собой какие-то риски, какие-то изменения. Согласитесь, что любое вхождение учителя в класс, преподавателя в аудиторию – Разговор между учителем-учеником, между учителем и родителями – это всегда риск. Я недавно была на большой конференции, на большом форуме в Узбекистане и работала с магистрантами. И долго разговаривала с ребятами. Long, long и когда закончилась наша беседа, <coughs> один из молодых людей подошел ко мне, достал телефон и говорит, я вас записывал. Хотите, я вам сброшу. And after the the was done, one of the students came to me and, and said, I was audio recording your your speech. Would you like me to send it to you online? Would you like me to send it to you by the messenger? И в этот момент ты понимаешь, насколько мир открыт. how, my, how To how extent this world is open nowadays. И каждое твое слово становится доступным. Это новая ответственность. Kind of И к этому сегодня надо быть готовым. To this as well. Российские исследователи разделяют две категории рисков. Одна категория – это европейская. Будь осторожен. Kind of risk, И американская – все будет хорошо. Рискуйте. Risk, take, take the risk, gonna be okay. Я думаю, что мы работаем в зоне двух рисков. И рискуем, и довольны. Сегодня мы не можем ждать. Каждый день приносит нам новую информацию, новые ресурсы в цифровизации. No и каждый профессиональный преподаватель рискует каждый день. Вошел и рискует. Я сегодня тоже в зоне риска. Well. Мне хочется передать свои эмоции, свои чувства, свои идеи. Like my my И я очень надеюсь, что Светлана мне помогает в этом. Well. Я разделяю несколько областей рисков. Риски, которые внешние. The external risks. Мы на них, ну, можем влиять опосредованно. We cannot, we cannot out, Но всегда о них думаем. А есть риски, которые напрямую зависят от нас. And There are internal risks which are, which are concerning ourselves uh, uh, straightly. наши ценности, наши идеи, наши взгляды, наши возможности, наши Those are our, our values, our possibilities, our ideas. семьи нас сюда Those are our families who let us go travel to take part in this conference. И это те риски, на которые мы можем влиять. В аудиторию ко мне приходят студенты, как и к вам. Room, as well as У них свои ценности, своя семья, свои идеи, свои взгляды, любовь. Their own personal love stories, etc. а нам нужно строить процессы обучения. To, to И это тот риск, на который мы, как преподаватели, обязаны влиять, мы обязаны его знать. Это мое глубокое убеждение. И следующая область рисков – это те технологии, те формы, которые мы выбираем. Are, Учитель всех отправил в МУК, а сам сидит и отдыхает. Правильно это или нет? Suppose the professor send the, the, send the students to study the MOOC program, but he's sitting home, taking rest. Is it right or not? Is that в другом классе поделил на группы и каждая группа занимается своим, правильно это или нет? In the other case, the professor divided students by group and gave every group the MOOC program for them to do it by themselves. Is that or not? Это только преподаватель понимает, потому что у него есть определенная цель, и это тот риск, на который он может влиять. And this is the risk the professor must take. His own goals. Мало назвать риск, надо понимать, как управлять таким риском. It's not enough to call out the names of the risks. It's very important to understand how to manage this, those risks. Есть несколько способов управления рисками. О некоторых я скажу. Например, диверсификация рисков. There are a few ways of managing the risk. The first one is diversification of the risk. Когда ты рискуешь, но у тебя в кармане другие технологии тоже. Risk, pocket, the, the, the Или ты уклоняешься от рисков, не используешь технологии. Очень хорошо компенсировать риски, рассказывать тем, кого учишь, что и как будет, и почему. Но я об этом могу много говорить, пойдем-ка мы дальше. Long, long let me, let me Очень серьезная проблема – это организация обратной связи. The next main issue is the is the back back backwards communication, both way communication. Every преподаватель который приходит в это новое пространство в цифровую преподаватель который приходит в новую цифровую среду. Требует напрямую увидеть ученика. И всегда мне говорит, ничего не получится, я его не вижу. Это связано с мышлением, с пониманием, с чувством той среды, где ты живешь. The в is the atmosphere начинали проводить came from is very different. It was face-to-face, -face, face -face education before and now it changed to online education. When in 2005 we first started to, to, to make webinars. Мы перед преподавателем сажали студента, который на листочках писал ⁇ Слушатели вас слушают ⁇ слушатели за вами записывают, слушатели улыбаются uh, ⁇ когда ты технологию принимаешь, то ты начинаешь ощущать тех, кто вокруг тебя. To, to, to around, я вот так пролесну, я скажу, что... В многоуровневой подготовке педагогических кадров на каждом уровне нужно обучать современным технологиям и с помощью современных технологий. Nowadays, Содержание может быть одинаковое, а технологии разные. The might be same, same, but the must be В России сейчас работает программа, национальная программа образования. Nowadays, existing, В нее входит много проектов. Современная школа, цифровая образовательная среда, Успешный ребенок. Экспорт образования, uh, uh, например. Expert education, etc. Но я не на некоторых останавливаюсь. Например, направление Учитель будущего. I will focus on one of, on, of the Future. В этой программе разработана система национального роста для учителя. И она предусматривает подготовку по предмету, по предмету, по психологии, по технологии отношений, взаимодействия. In the of психология, психология, технология, взаимоотношения. Technology and the communication. По моему глубокому убеждению, если мы хотим, чтобы учитель научился в этом цифровом мире жить, то все эти направления можно реализовать, используя дистант. According to my deep concern, all of these three spheres – communication, technologies – вы себя узнали на этой картинке? Did you recognize yourself on this picture? Поднимите руки, кто узнал. Please Я raise да. raise your hands, those who recognize in this а, есть, есть, такие. Коллеги. There are a few Спасибо, но немного, но немного. Much, that that надо, надо этим работать. У меня есть очень интересное направление, которое называется магистратура. Магистратура ⁇ Электронные образовательные технологии ⁇ Это мои замечательные магистранты. Those are my students, which are Они все взрослые, о них можно писать поэмы. Каждый из них занимается развитием цифрового обучения в своей области. The, the the Здесь есть наш большой друг с Варсуангом, исполнительный директор электронного Башкортостана, Республики Башкортостан, Валентина Шамшович. There's a director of the online education system of the Republic of Bashartostan, the big friend of mine and the Atanwarauang as well.redy my учеников, абсолютноный победитель конкурса учитель G учитель In informati Andre Sidenka. Among these students, there is a winner of the Russian national competition, the Teacher of the Year as well. Генеральный директор компании дистанционный репетитор Светлана Павлова, которая впервые стала заниматься в России дистанционным обучением. Победитель конкурса Lego Education в России Коля Белёвский. The... Lego Education. The winner of the Lego Education, in the first Russian one. Я могу рассказывать о каждом. Есть еще одно интересное направление обучения через всю жизнь. Uh, the, the И для каждого, независимо от возраста. Я себе представила это в виде поезда, куда может заскочить каждый, кто хочет. И учиться, учиться, и учиться. Но в цифровизации, в цифровом обучении можно продвинуться только если мы будем друг другу помогать. But we can reach только если друг друга профессионально поддерживать. Only if we each other Это руки молодых преподавателей вузов России на конкурсе, на всероссийском конкурсе «Лучший молодой преподаватель России». Of the Я, конечно, не могу рассказать сегодня в таком коротком выступлении обо всем, но хочу рассказать еще о том, что нас волнует. Персональная uh, uh, in, like траектория обучения. The humanization of education, the personal, the personal attitude towards the student. Mm -hmm. Творчество в цифровой среде. The creativity in the digital education sphere. Коммуникации в цифровой среде. Communication in the digital sphere. Ну и мы должны с вами кардинально изменяться. And we ourselves should change as well, change ourselves. Нужно сказать, что теперь все становится открытым. Цифровая школа, цифровой вуз, цифровой учитель. Но это не значит, что нас заменят роботы. Учителя робот никогда не заменит. As well as и завершая свое выступление, я хочу сказать, пожелать каждому из вас: первое, цифрового долголетия; второе, счастливых неизведанных путей, любви и новых открытий. В конце моего новых открытий. Первое, цифрового долголетия. The long digital life, счастливого пути, the happy way in your future, неизведанного, which you, which is unknown, любви, but, but I wish it will be happy. I wish you love as well. новых открытий and the new Нужно создавать возможности. чтобы сегодня здесь жить с удовольствием. Live with pleasure and with the happiness. И не навредить в будущем. No Спасибо большое.